Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня я покажу, как сделать очень вкусный куриный бульон. Бульон у нас необычный, а самый вкусный на свете, я вам точно говорю. Называть мы его будем консоме, потому что рецепты я подсмотрела в ресторане. Для бульона нам понадобится одна целая курица или куриные бедра плюс куриные крылья. Почему так? Потому что там много костей, а кости для бульона самое главное. Вода, корень имбиря, чеснок, морковь и репчатый лук. Берем нашу курочку, те части, которые мы используем, у меня здесь были куриные бедра и куриные крылья Складываем это все в кастрюлю и заливаем холодной водой Вода должна быть или фильтрованная, или бутилированная, пожалуйста, не используйте воду из-под крана, она невкусная Ставим кастрюлю на плиту, солим и доводим все это дело до кипения, не забываем снимать пену и пока курочка у нас варится, мы с вами подготовим овощи. Вообще для бульона можно использовать абсолютно любые овощи, какие вам нравятся или какие заряжались у вас в холодильнике. Я взяла лук, порей, у меня просто были остатки, корень имбиря и репчатый лук. Ах да, и еще морковку, конечно же. Овощи и коренья, которые мы используем, нам нужно просто хорошенько помыть и очистить от кожуры. Резать на кусочки не обязательно, но только, например, если морковь у вас слишком крупная, ее можно порезать на две или на три части. Ну, просто для того, чтобы она быстрее сварилась. Итак, смотрим, суп у нас уже закипает. Мы обязательно снимаем пенку в процессе, за этим нужно следить, чтобы бульон у нас получился прозрачным. Суп должен покипеть примерно 30 минут, после чего можно добавлять в него овощи и коренья. Отправляем прям целиком. Коренья для бульона тоже можно использовать практически любые. Мы здесь взяли с вами корень имбиря, это не совсем привычный ингредиент для бульона, но отлично подойдет, например, и корень сельдерея. Итак, после того, как мы положили коренья и овощи, суп нужно поварить примерно 3-4 часа. После этого вынимаем все ингредиенты и обязательно процеживаем бульон. Вообще, если заморочиться, его нужно процедить несколько раз, положить в него э, взбитый белок, чтобы бульон стал прозрачным. Но мне кажется, что бульон и так получается красивым. Не хочу больше заморачиваться, тем более, что мы готовим для дома. Вот посмотрите, какой красивый бульон у нас получился. Бульон нужно хранить от курочки отдельно для того, чтобы он оставался красивым и прозрачным. Приятного вам аппетита! Жду ваши лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал.